Итак, как Николай уже сказал, конец года, всем нужно закрывать проекты, всем нужно демонстрировать какие-то результаты. Аналитика, про которую мы сегодня поговорим, это как раз и есть тот этап, который позволяет эти результаты получить, оценить и определенным образом представить. Тематика вебинара подразумевает то, что мы на программный продукт и на его роль в этом будем смотреть с двух сторон. С одной стороны мы посмотрим на нее как консультанты, с другой стороны мы посмотрим на нее как инженер. Начнем мы смотреть со стороны консультанта. Соответственно, что бы хотелось сказать в первую очередь? Со стороны именно консультанта и общеаналитического взгляда есть четкое понимание того, почему один проект успешен, а другой нет, почему один хороший, а другой плохой. А на самом деле, если максимально обобщать эту мысль, она сводится лишь к тому, что успешность либо неуспешность проекта – это всегда некоторое соотношение выгод и рисков, с ним связанных. Любое решение, в том числе в транспорте, оно имеет как плюсы, так и минусы. Соответственно, задача инженеров и консультантов сделать так, чтобы минусов или рисков было гораздо меньше, чем плюсов, и либо, если что-то можно исправить в транспортном проекте, вне зависимости от того, какой он, да, строительство – это дороги, изменение маршрутной сети, реорганизация транспортно-пересадочного узла и так далее. Вне зависимости от этого, к чему стремится любой консультант и инженер, это к тому, чтобы сделать так, чтобы выгод было гораздо меньше, чем риск. В связи с этим встают два логичных вопроса. Первый. Как выгоды и риски правильно оценивать? Правильно оценивать и корректно представлять. И второй вопрос. Как сделать так, чтобы проект был успешным? Чтобы на этот вопрос комплексно ответить, необходимо понимать логику и место анализа и принятия решений в цепочке за... Задача-результат. Она находится на промежуточном этапе да, и э, как раз подразумевает э, под собой э, процессы, которые необходимы для того, чтобы перейти от задачи, которую перед собой ставит проект, э, к результату. Э, качество любого анализа из сформированных решений, как показывает практика, зависит от трех составляющих на самом деле. Во-первых, это данные, которые есть для того, чтобы анализировать какой-то процесс, объект, явление, мероприятие и так далее. Второй важный момент – это инструментарий, которым вы пользуетесь для того, чтобы анализ проводить и какое-то решение формировать. В данном случае под инструментарием понимается программный продукт, если применительно к нам, и сама транспортная модель, которую мы используем для того, чтобы оценивать эффективность различных мероприятий. И третий момент важный – это, естественно, квалификация инженеров, которые будут этот результат правильно, во-первых, считать, во-вторых, корректно и понятно интерпретировать. Зачастую, я думаю, вы как практики со мной согласитесь, что конкретных задач, понятных инженеру, да, там, не знаю, снизить интенсивность в одном месте, снизить уровень загрузки в другом, никто не ставит. Обычно ставят задачу просто в форме «сделать хорошо». Если задача «сделать хорошо», то в данном случае вам понадобится ваш инструментарий и модель, которая позволит выявить проблемы, и ваша квалификация для того, чтобы наметить пути решения этой проблемы. Соответственно, анализ занимает ключевое место между задачей и результатом. Любой анализ – это есть система. Это есть некая система и формирование, в первую очередь, того, как вы подходите к тому, чтобы что-то оценивать. Выражаются результаты анализа, как правило, в метрике, в метрике аналитических показателей. Метрика, как у меня вот здесь перед вами сейчас на экране демонстрируется, это некий набор показателей оценки, соответствующий в первую очередь задачам проекта, во вторую очередь возможностям инструментов анализа, то есть бессмысленно формировать метрику из неоцениваемых показателей. Желательно всегда из практики стремиться к тому, чтобы показатели были максимально оцениваемыми, чтобы их можно было считать, они имели некое выражение. Да? Условно говоря, очень сложно говорить о, в таких случаях о показателях комфорта и удобства. Например, несмотря на то, что они важны, эти показатели сложно оцениваемы и носят субъективный характер. Как альтернатива, в пример, это время. Время – понятный показатель, который измерим и по которому можно понять, хорошо, либо плохо. Ну и, соответственно, метрика должна быть такой, чтобы однозначно отвечать на вопросы, хороший проект или плохой. И желательно, чтобы она была максимально простой и понятной широкому кругу, широкому кругу пользователей, в том числе и лицам, принимающим решение, что в практике, Работа консультантов порой имеет главенствующую роль. То есть с точки зрения инженера вы можете предложить великолепное решение, однако лицу, принимающему, грубо говоря, подписывающему документ о том, делать что-то или не делать, она непонятна. Она может быть излишне сложна, она может быть сложно воспринимаема и так далее. Здесь принцип «чем больше, тем лучше» работает абсолютно не всегда. Метрика должна соответствовать проекту, и метрика должна быть понятной. Естественно, с точки зрения инженера, она должна быть еще качественно сформированной с точки зрения значения самих показателей, которые вы приводите. Здесь у меня приведен небольшой пример из практики. Здесь... Приведен, приведен ряд показателей аналитических, которые получены, из, часть из них транспортные эффекты были получены напрямую из транспортной модели. Да, в результате расчета сценария социально-экономический эффект был оценен косвенно при помощи разработанной методики. Разработанный, и, соответственно, утвержденный и согласованный. А это пример, цифры, которые вы перед вами сейчас видите, это пример, из характеризующий строительство одного из ТПУ в, город, в городе Москве на этапе согласования ТЭП-проекта. То есть он, он был передан, ну, соответственно, в департамент транспорта для того, чтобы... Департамент транспорта со своей стороны оценил эффект и дал некое заключение. Строить, не строить, если строить, то как? На данном этапе абсолютно бессмысленным являлось оценивать такие вещи, например, с точки зрения пересадочного узла, как конкретные параметры его строительства, да, там, то, как будут организованы посадочные платформы и прочее. Соответственно, в качестве инструментария была для этой задачи выбрана макромодель. В качестве показателей их было всего 4: Это количество ИТ, это в данном случае число поездок на индивидуальном транспорте. Время на ИТ, это время поездок на индивидуальном транспорте. Время на ОТ, это время поездок на транспорте общественном. Соответственно, эти транспортные показатели дают понимание о глобальном эффекте транспортно-пересадочного узла на всю сеть. То есть, насколько он в целом для города будет хорошим и в том варианте, в котором он представлен, с теми тэпами, которые есть, или он будет плохой. Используются три транспортных и один интегральный критерий оценки. Данная метрика дает однозначное понимание и однозначно отвечает на вопрос, стоит ли данное мероприятие в том предлагаемом виде реализовывать или не стоит. Исходя из практики, в... Если вы используете определенную метрику для рассмотрения каких-то альтернатив, то желательно, чтобы она была единой. И чтобы не было такого, что в одном сценарии вы используете одни показатели, а в другом почему-то используете другие. Это вот допускать просто некорректно и нельзя. То есть, если вы используете одни критерии, используйте их до конца. Как пример этого подхода приведу, собственно, дальнейшую проработку этого проекта, этого же. Суть заключалась в том, что вариант, который был плохой, он подразумевал большое количество лишних коммерческих площадей. Соответственно, снижая это количество до приемлемого уровня, можно получить иные эффекты, но в той же, оцененные в той же самой метрике. Таким образом, Таким образом, можно, в том числе лицам, принимающим решение, дать понимание того, что хорошо и что плохо. Потому что не все являются квалифицированными инженерами, не все понимают далеко не все то, как работает транспортная модель, то, как считаются потоки, как это оценивается, как это делать правильно и так далее. А простые и понятные показатели, они легко воспринимаются любой аудиторией, как подготовленной, так и не неподготовленной. Соответственно, стремиться нужно к тому, в тех метриках, которые вы формируете, стремиться необходимо к тому, чтобы она была понятной. И понятной, и однозначно оцениваемой. Стремиться избегать субъективных оценок и формировать ее единой для рассмотрения всех возможных альтернатив одного и того же. Проекта. Естественно, в зависимости от целей, задач и назначения проекта, показатели, которые вы используете, также могут быть разными. Например, если вы оцениваете какое-то локальное мероприятие, изменение организации движения на локальном узле, то использовать метрику, которая проведена сейчас перед вами, будет некорректно, потому что с очень большой вероятностью в данном проекте не произойдет глобального изменения транспортной ситуации, ощущаемого для всего города. Соответственно, чтобы метрика была правильной, показатели нужно взять просто другие. Ну, например, оценить влияние на локальную улично-дорожную сеть с точки зрения загруженности, с точки зрения изменения направления движения транспортных потоков и так далее. То есть идея формирования любой метрики заключается в том, чтобы она применительно к конкретному проекту давала максимальное понимание и максимально соответствовала тому, что этот проект собой представляет. Если мы вернемся к... немножко назад и посмотрим, на схемку, которую я демонстрировал, то мы поймем, что ключ к успеху будет заключаться по большей части в том инструментарии, который мы используем и в, соответственно, применительно к нам и к нашей работе, в транспортной модели и в возможностях программного обеспечения. Давайте перейдем уже непосредственно к, визум, к Визуму и... Посмотрим, что же Визум нам для того, чтобы решать различные аналитические задачи, предлагает как функции. Во-первых, Визум предлагает всем, я думаю, известные и понятные варианты отображения расчетных данных. Это различные картограммы интенсивности. Загруженности дорожной сети, картограммы пассажиропотоков, картограммы, картограммы, описывающие трассы прохождения маршрутов и так далее. Их также можно использовать для визуализации результатов и они в некоторых случаях очень хорошо работают. Не будем на них подробно останавливаться. Думаю, что вы умеете строить в визуме различные картограммы. Хотелось бы поговорить немного о других способах анализа результата проектов. Я весь свой рассказ построю на одном, собственно, примере небольшом. Вот. Соответственно, в данном примере мы при помощи модели существующего положения видим явную, понятную транспортную проблему. Мы видим загруженность вот этого вот участка сети. Это мост через железную дорогу, который очень сильно загружен. Расчетный уровень загрузки у нас, давайте циферку какую-нибудь, 108%, то есть он перегружен. И в нашем случае мы будем рассматривать вариант, вариант решения этой проблемы, самый простой, то есть увеличение пропускной способности участка дороги. Какие инструменты ВИЗУМа для решения данной задачи, качественного, будут нам полезны? Первый инструмент, о котором хотелось бы поговорить, это диаграмма ПАУК. Диаграмма ПАУК – это такая... Функция, которая позволяет вам видеть корреспонденции, проходящие через различные участки сети. И отобразить на собственно, карте и графе пути их следования. То есть понять, откуда люди попадают в нашем случае на вот этот вот отрезок и куда они в дальнейшем следуют. Чтобы воспользоваться этой опцией, необходимо активировать пункт графика. И выбрать здесь диаграмму паук. Для того, чтобы эта функция сработала, вам необходимо, чтобы было рассчитано перераспределение либо индивидуального транспорта, если вы оперируете интенсивностями, либо общественного транспорта, если вы оперируете пассажир пауком. Соответственно, запустив эту опцию, вам необходимо выбрать тип объекта сети, для которого может быть построена эта диаграмма. Это может быть либо высший район, высший узел, отрезок, просто транспортный район или просто узел. В нашем конкретном случае мы выберем отрезок. Вот этот вот. Да? Помимо выбора одного участка, доступен еще выбор участков с различной логикой. Ну, например, если мы выберем сначала вот этот вот отрезок, а затем вот этот, вот, например, вот этот, вот, то с данными настройками диаграмма Паук покажет нам все пути, проходящие сначала через этот отрезок, а затем через этот. То есть мы еще более детально с вами отфильтруем, отфильтруем пути. Соответственно, здесь можно использовать настройку различных сегментов спроса или, или типов транспортных средств, проще говоря. Ну, Например, мы не хотим учитывать в нашем анализе грузовики, нас интересует только легковые автомобиль. Допустим, мы можем, активировав эту опцию, отсюда... Груз соответственно, неинтересующие нас сегменты, исключить. Можем условия менять, ну, например, если мы точно так же рассмотрим этот отрезок, поменяв тип логического условия, мы получим в данном случае все корреспонденции, которые сначала проходят через этот участок, а затем не через вот этот. Все, кроме тех, кто проходит через вот этот. Давайте построим ее в самом простом виде, то есть в виде просто всех корреспонденций, которые проходят через выбранный нами участок в сети. Для чего обычно эта диаграмма используется и какие вопросы из практики задают либо лица-принимающие решения, либо руководство, можно назвать это как хотите. Всегда их интересует в подобных ситуациях вопрос, сколько людей это затронет, откуда они берутся и куда они дальше деваются. Соответственно, диаграмма «Паук» позволяет на этот вопрос ответить. Как мы видим, поток на, этом, поток на рассматриваемом мосту формируется из, соответственно, из двух основных путей. Это путь первой, синяя линия, и, соответственно, путь второй. И далее уходит по направлению дальше в центр города. Использовав ä, эту диаграмму, ä, можно, можно также количественно оценить ä, тот, ä, то, тот объем. Ä, Людей или количество людей, которые данное мероприятие затронет. Это очень часто э, также задаваемый вопрос э, при защите проектов из практики. А на какое количество людей это повлияет? То есть насколько масштабно мероприятие? Для того, чтобы это оценить, соответственно, можно диаграмму ПАУК и использовать. Чтобы это оценить, нам нужно зайти в список путей ИТ, э, Выбрать в, в настройке сегмента спроса тот сегмент, для которого мы строили диаграмму. Выбрать тип, тип путей, которые будут в списке отображаться. В данном случае, если мы хотим увидеть пути, соответствующие нашему пауку, это «Обобщенные пути паука». И также дополнительно можем отфильтровать все наши пути по району источника. То есть еще добавив дополнительный фильтр, мы можем получить еще более детализированный показатель. Ну, Например, понять, какое количество людей проезжает по этому мосту, в нашем случае с условием, если они начали свой путь в какой-то группе или в каком-то одном транспортном районе. Сделаем самую простую историю, получим получим всех пользователей, вне зависимости от того, где они начали свой путь. Дальше, использовав встроенные функции в ПО, либо, если нам необходимо среднее значение, рассчитываем среднее, либо, если нам необходима сумма, рассчитываем сумму. В случае с интенсивностью движения нам необходима сумма. Соответственно, мы получаем то число, Пользователей, которые данные, или людей, или автомобилей, которые данное мероприятие затрагивает. Соответственно, таким образом мы имеем возможность понимать для, для себя и в том числе для представления результатов, как формируется поток и как он дальше распределяется по сети. Это собственно, назначение э, диаграммы паук. Далее, далее мы можем при помощи э, э, еще одного функционала Визума э, рассчитывать, э, рассчитывать показатели, которые име, носят более локальный характер, то есть оценивать эффект для различных, э, так сказать, точечных корреспонденций, то есть в том случае, когда мы хотим понимать, насколько это мероприятие повлияет на конкретную корреспонденцию, проще всего использовать функцию поиска кратчайшего пути. Этот инструмент позволяет нам находить в нашей транспортной сети кратчайший путь, между различными типами объектов для различных систем транспорта и с использованием различных критерий. Ну, давайте попробуем это сделать применительно к нашему рассматриваемому примеру. Попробуем найти кратчайший путь между транспортными районами для легковых автомобилей и в качестве критерия возьмем время в активной сети критерий акт. Выберем район вот этот, ну и, например, вот этот. Видим кратчайший путь между двумя транспортными районами, проходящие через наш, соответственно, через наш объект. Помимо того, что мы его видим визуально, мы еще можем оценить его параметры, которые его характеризуют с точки зрения времени, длины. И так далее. Для этого нам необходимо зайти в списки пути и выбрать здесь поиск кратчайшего пути и т. Так как мы искали путь для индивидуального транспорта. И здесь мы увидим время, которое у нас в загруженной сети займет путь из этого транспортного района вот в этот транспортный район. Соответственно, мы видим исходное состояние для вот этой вот локальной корреспонденции. До момента, когда мы что-то сделали. Это будет, говоря о метрике, это будет, возможно, что это будет один из показателей, который в метрику, которую мы формируем для анализа и представления результатов проекта, один из показателей, который в эту метрику может войти. Помимо того, что мы можем строить э, кратчайшие пути для транспорта индивидуального, мы можем также строить его и для транспорта общественного э, базово кратчайший путь, э, построение кратчайшего пути в визуме для общественного транспорта также привязано к объектам сети. Мы можем выбирать. Э, Тип объекта сети, ну, тип того объекта, между которыми мы будем строить этот кратчайший путь из Духовца, это может быть либо транспортный район, либо остановка. Плюс здесь у нас существует привязка ко времени, это может быть либо время отправления, либо время прибытия. И здесь мы задаем это время. Реализовано это для того, чтобы учесть различные... Нюансы, связанные с детализацией расписания для общественного транспорта, потому что в различные временные периоды общественный транспорт может ходить очень по-разному, с разными временными интервалами, соответственно, путь также будет занимать различные Время. Это реализовано именно для этого. Также мы можем строить путь, основываясь только на системе транспорта ОТ. В чем принципиальное различие между вот этими двумя вкладками? При выборе вкладки ОТ путь будет строиться опять же, с учетом расписания и характеристик объектов маршрутной сети. То есть будет учитываться то, с каким интервалом они следуют и в какое время. То есть будет использоваться элемент сети под названием поездки по расписанию для того, чтобы этот, соответственно, путь построить. А в случае, когда мы используем систему транспорта ОТ, у нас будет строиться просто время а, с учетом а, а, разрешенных и, или запрещенных систем транспорта на отрезках. Это такой более простой вариант а, реализации поиска кратчайшего пути. Однако в некоторых случаях он а, также применим. А, соответственно... А, Поиск кратчайшего пути, как я уже сказал, позволяет нам более локально и точечно некоторые вещи оценивать. Соответственно, давайте подытожим по этим двум пунктам. Да, формируя логику нашего анализа, связанную с мероприятием по уширению моста в примере, что мы будем использовать? Мы будем обозначать, то количество транспортных средств, на которые повлияет наше решение, используя диаграмму паук, мы будем обозначать локальный эффект для выбранных корреспонденций, но ну, в данном случае из этого транспортного района в этот, и помимо Помимо того, что мы обозначим эти два пункта, мы не будем отказываться от традиционных и понятных величин уровня загрузки нашей, нашей улично-дорожной сети. Соответственно, мы этот мост с вами расширили. Вот в моем окошке сейчас справа будет вариант, при котором мост у нас расширен секунду настроим масштаб а. момент да. угу. Угу. Угу. вот соответственно вариант э, расчета модели при котором э, у нас э, мост при котором у нас мост расширен. Мы видим чисто визуально, да, что снизился уровень загрузки. Сейчас, секунду, отключу. отключу одну из опюр, чтобы она нам не мешала. Нагрузку паука отключу. Соответственно, мы здесь видим, что... Уровень загрузки у нас снизился, несмотря на то, что уровень загрузки у нас снизился, так как этот путь стал более привлекательным для пользователей, у нас возросла здесь интенсивность движения. Но она возросла не в той пропорции, насколько мы увеличили пропускную способность. Соответственно, уровень загрузки упал со 115 процентов до 74 соответственно это один из тех показателей которые мы можем использовать для того чтобы аргументировать аргументировать с вами наше решение помимо этого и демонстрация этого различным способом при помощи картограмм при помощи различных иных средств, это уже на ваше усмотрение. Визум позволяет строить картограммы, различным образом их сохранять. Помимо этого, мы, если, если помните, здесь еще оценивали эффект с точки зрения локальных корреспонденций. То есть строили, строили кратчайший путь. Давайте сделаем то же самое в... и в варианте сценария. Выберем те же, ту же самую пару районов транспортных, между которыми мы будем строить этот путь. И посмотрим, соответственно, параметры этого пути. Для того, чтобы понять, дало это результат для, для локальной корреспонденции, либо не дало. Откроем тот же самый список. Посмотрим значение. Значение в загруженной сети у нас для варианта, когда мы мост реконструировали, 19 минут 54 секунды. Для варианта, когда мост не реконструирован, это 21 минута 11 секунд. То есть у нас за счет нашего мероприятия для локальной корреспонденции сократилось время в пути. И выросла скорость на этой нашей рассматриваемой с вами локальной корреспонденции. Это может быть также одним из показателей, которые мы включим в свою метрику. Соответственно, используя тот же самый кратчайший путь, понятно, что в реальных проектах мы можем анализировать не одну конкретно взятую корреспонденцию, а несколько, строя кратчайшие пути между различными районами и просто отдельно записывая для себя их временные характеристики и понимая и затем уже в дальнейшем вычисляя, собственно, некое среднее время между этими локальными корреспонденциями. То есть не обязательно использовать одну, можно использовать группу каких-то корреспонденций локально. Помимо этого, мы с вами еще строили диаграмму ПАУК для того, чтобы получить характеристики получить распределение и характеристики тех путей, которые следуют непосредственно через этот участок сети. Давайте сделаем это с вами, построим ее и в, построим ее и в сценарном варианте также. Тот же самый участок. И посмотрим, насколько у нас наше мероприятие отразилось непосредственно на всех участников движения, следующих по этой дороге. Сейчас она достроится для варианта сценарного. Мы видим, что глобально картина с распределением потоков, следующих по данному участку дороги, не поменялась. По-прежнему поток формируется из двух, с двух основных направлений и далее следует также в, соответственно, центр города. Теперь активируем вид. В виде списка для того чтобы увидеть результаты да, результаты работы диаграммы паук и что мы здесь из этих списков можем с вами понять мы можем понять насколько значим эффект с точки зрения среднего времени этих корреспонденций, предварительно их отфильтровав, мы можем увидеть следующую картину, что в изначальном, изначально рассматриваемом нами варианте среднее время этих поездок было 48 минут 19 секунд, а в варианте с расширение моста стало 46 минут 39 секунд. При этом важно отметить, что число пользователей, которые которые используют данный участок дороги для поездки, оно возросло. То есть это говорит нам о том, что для большее количество людей стали ехать с меньшим временем через данный мост, что безусловно является позитивным фактором, и совокупность этих цифр также может войти в нашу итоговую, итоговую метрику оценки, обосновывающую то, что это мероприятие хорошее и полезное. Соответственно, помимо того, что мы используем различные, различные показатели оценки, необходимо еще также в практике проектов обращать внимание не только на локальный объект, но и на то, что происходит в в сети в целом. Объясню, о чем я. Зачастую, как в представленном примере, на самом деле вот, вот, вот эти вот два моста – это альтернативные способы попасть, грубо говоря, из одной части города в другую. Соответственно, дополнительным аргументом в пользу в нашем рассматриваем примере принятия решения об уширении моста. Может служить улучшение транспортной ситуации на мосту параллельном за счет того, что мы расширили вот этот мост. Часть потока с моста вот этого перейдет на поток вот этот, что, собственно, модели продемонстрирует. Как мы видим, уровень загрузки до реконструкции здесь был 84%, стал. секунду, выберу нужный отрезок, стал 80%. То есть, да, эффект не настолько значительный, но, тем не менее, он имеет место быть, и в качестве дополнительного аргумента может быть упомянут в, в, тех, в той аналитике, которую вы будете предоставлять, и в тех цифрах, которые вы будете демонстрировать для того, чтобы ваше решение... Обосновывать и, обосновывать и защищать. Соответственно, логика как раз работы транспортного инженера с использованием инструментов Визума, она примерно такая. Существует ряд проектов, которые носят глобальный характер. Например, строительство крупной магистрали. Да, либо строительство линии метро, как пример. В случае, когда у вас проект носит явно глобальный характер для всего вашего для всей вашей области моделирования, эффект, который демонстрирует модель, также необходимо оценивать. Для, в целом для всех пользователей. Чтобы это делать, можно использовать статистику перераспределения индивидуального транспорта и статистику перераспределения транспорта общественного. А что, где это находится в визуме? В визуме это находится в вкладке списки. Статистика для индивидуального транспорта – это вкладка качество перераспределения ИТ. Для транспорта общественного, соответственно, вкладка статистика перераспределения ОТ. Что в этих списках мы можем для себя увидеть и как аналитики взять, для... взять к рассмотрению. Здесь мы можем увидеть общее время всех поездок на индивидуальном транспорте, и здесь мы можем увидеть общее их количество. Да? То есть, это позволит нам, вот эти вот показатели, они позволят нам оценить глобально эффект, который проявляет, распространяется на всю нашу область моделирования в случае, если проект носит, в случае, если проект носит глобальный характер. Соответственно... Основные аналитические инструменты, которые чаще всего в визуме используются, это поиск кратчайшего пути, это диаграмма паук и также я не упомянул еще один красивый инструмент, который тоже может быть использован. Он называется изохрона. Что есть такое изохрона? Изохроны это функция, позволяющая строить позволяющая строить картограмму доступности какого-либо объекта сети, либо чаще всего это районы, если речь идет об индивидуальном транспорте, если об общественном транспорте, то районы, зона остановок, либо конкретные узлы, которые позволяет строить картограмму времени доступа, показывающую показывающую то, сколько времени займет добраться либо в этот район из всех остальных, либо из этого района во все остальные. Соответственно, находится это свойство там же, где и диаграмма паук, и поиск кратчайшего пути. Здесь у нас есть похожие настройки. Давайте попробуем с вами это сделать для нашего примера. Выберем вкладку районы, выберем систему транспорта кар и критерий, который будет использоваться для выбора путей, также выберем так и направление поиска, вот эта настройка как раз и обозначает тип того, что вам из охраны отобразят, то есть выбранные объекты сети будут для нас являться источниками, либо выбранные объекты сети будут для нас являться целью. А, ну, давайте попробуем по построить изохрон ну, вот для этого района. Базово а, изохрона это свойство, которое присваивается отрезкам. Однако их можно отобразить также и в виде более кр красивой картинки, а, а, воспользовавшись а, настройками графических параметров. Выбрал здесь 2D отображение. А, выбрав, соответственно, настройку объекта сети, соответствующую тому, для чего мы эти изохроны построили, различным образом раскрасив временные границы доступа и выбрав, соответственно, показать тот атрибут, по которому вот это вот изображение 2D будет рисоваться. Соответственно, вот. После того, как мы нажмем либо ОК, OK, либо просмотр, мы на, на нашей карте увидим в, вот в, в, в виде вот такой вот картинки время доступа к выбранному нами районов от всех остальных, какой здесь есть нюанс? важный, с которым вы столкнетесь, наверняка, работая с моделями в практике. В случае, когда мы строим из для общественного транспорта, по аналогии с, э, с поиском кратчайшего пути, нам необходимо задавать привязку к времени прибытия. Соответственно, визум по умолчанию требует от нас детального задания расписания, то есть детального задания создания в сети обслуживающих поездок. В случае, если у вас не настолько детализирована маршрутная сеть и, для, и вам необходимо построить из доступности для общественного транспорта, а на самом деле для общественного транспорта они бывают в условиях городов нужны даже, пожалуй, чаще, чем для транспорта общественного, вам необходимо вам необходимо что-то придумать, чтобы смочь технически эти захроны построить. Решение есть, решение есть причем встроенная визум, которая позволяет ну, не то чтобы до конца избежать... Ну, до, до конца выйти из ситуации, но которая позволяет, как минимум, технически сделать так, чтобы изохроны у вас отображались. Соответственно, это встроенный скрипт, находится он во вкладке скрипты визум 1 PUT и называется Create Regular Timetable. Соответственно, что делает этот скрипт? Этот скрипт создает недостающие элементы сети, пользуясь различными свойствами того, что у вас есть. Ну, например, у вас для вариантов маршрутов заданы интервалы движения, и в модели, соответственно, все перераспределение и вся там, логика расчета матриц затрат настроена на то, чтобы использовать метод перераспределения по Интервалом. При помощи этого скрипта вы можете создать на основе этого интервала для определенного задаваемого вами временного периода обслуживающие поездки. То есть как он будет действовать? Он будет понимать, что у вас там, например, автобус следует с интервалом в 5 минут, соответственно, для каждого часа из указанного вами здесь он создаст какое-то число обслуживающих поездок, которые с этим фиксированным интервалом и, соответственно, отправ... отправляются. Вы можете использовать атрибут для этого, да, который у вас есть, для профиля времени движения, который вы задаете и в котором у вас хранятся данные интервалов, И, соответственно, на основании этого атрибута вам скрипт и создаст необходимые элементы для того, чтобы изохроны отразить. Логично, что это необходимо делать и в версии модели, которая у вас базовая, и в сценарии для того, чтобы просто получить сопоставимую картинку. По сути, то, времена изохрон могут быть точно так же использованы, как один из показателей, показателей метрики для обоснования результатов проекта, соответственно, и его дальнейшей защиты. Сами времена изохронов проще всего достать из списка, если мы используем районы. При помощи атрибута время изохроны Т. Время изохрон индивидуального транспорта, время изохрон общественного транспорта. Эти показатели, соответственно, можно также вывести в список и в дальнейшем производить с ними определенную работу. Для случаев, когда необходима более детализированная аналитика, Визуме. Бывают, что решение некоторых задач требует более, так скажем, детального анализа результатов расчета и тех расчетных данных, которые формируют модель. Как действовать в данном случае и что может быть полезно. В случае, с рассматриваемым нами индивидуальным транспортом, может быть, может быть, полезен анализ непосредственно путей и тех элементов, тех, собственно, данных, которые визум для элемента пути записывает. Ну Например, иногда необходимо проанализировать с точки зрения эффекта корреспонденции, которые, например, начинаются в одном транспортном районе, следуют через определенный, выбранный нами транспортный район и заканчиваются в транспортном в транспортном районе, либо Обратная задача. Начинаются в одном, не следуют через второй и заканчиваются в третьем. Подобные задачи бывает, что возникают, и для их решения необходимо уже базово за основу данных брать результаты расчета в виде путей и используя то что, эти результ... то, что в этих результатах записано, уже самим эти данные обрабатывать и получать, соответственно, нужный, нужный результат. Но, опять же, с точки... с точки зрения универсальности и применимости к так скажем, большинству задач, то, что есть в Визуме, на самом деле для процентов 85, а то и 90 задач, связанных с анализом результатов и Формирование метрики хватает. Бывает, что возникают задачи реально специфические, связанные с аналитикой, которые, для решения которых недостаточно просто использовать кнопки. Ну, вот, как в описанном мною только что примере, да, для, этого нам, для решения подобной задачи нам явно понадобится знать по каким конкретно элементам сети проходят пути и, соответственно, уже потом в дальнейшем определенным образом, используя эти, используя Используя эти атрибуты путей, которые сюда также ä, можно вывести, да, проводить определенную их фильтрацию и получать ä, необходимые нам ä, в конечном ä, итоге значения. Что хотелось бы сказать в завершении нашего диалога касаемо того, о чем мы сегодня с вами говорим, это про аналитику и представление результатов. Опять же, возвращаясь к основным мыслям моего исходного доклада. Первое. При проведении анализа необходимо пользоваться достойным инструментарием с функционалом, который эти задачи позволяет решать, иметь откалиброванную транспортную модель, и, соответственно, уметь этим функционалом пользоваться. Что касается взгляда с точки зрения консультанта на непосредственно метрику аналитических показателей, основные моменты, которые необходимо понимать и которые будут важны, особенно для защиты перед лицами, принимающими решения, это, во-первых, соответствие метрики задачам проекта, и его масштабу. Во-вторых, это прозрачность и понятность рассчитываемых показателей и максимальное избежание субъективности. В ваших оценках. То есть, ваша задача заключается при защите проекта основная сделать так, чтобы на основе тех показателей, которые вы представите, сформировалось максимально однозначное мнение, стоит ли реализовывать проект или нет, и если стоит, то в каком из предложенных вами вариантов.